Вслед за банком ВТБ, компания Лукойл решила выплатить своим инвесторам 100% прибыли чистой. А я тут же залез в отчет по МСФО. И оказалось, что прибыль за акцию... Сейчас мы найдем. Оп. Друзья, 27 числа будем вместе играть в игру «Денежный поток 202» онлайн. Вы с нее сможете понять ваши финансовые стратегии, проблемы, которыми вы встречаетесь по ходу вашей жизни. Мы их порешаем прямо там же на вебинаре. Ссылка на участие внизу. Стоимость семинара 100 рублей. За 6 месяцев 2019 года составила... 470 рублей 87 копеек. В отчете Лукойла это пятая страница. За счет этого тут же на рынке поползли акции вверх. Вернее, об этом известии было известно немножко раньше. Но а всенародно его озвучили не так давно. Вот эта вот волна, которая сейчас идет в Лукойле, очень сильно напоминает пятую волну. Как бы совсем недавно вот здесь вот на пиках могла организоваться хорошая вершина для продаж. Посмотрим, как лукойл пробьет максимумы своих значений. Вполне возможно, что это формируется пятая волна какая-то. Вот такая вот кривая зигзаг... <coughs> зигзагообразная штука. Единственное, что, как всегда, нужно задать вопрос. Produce. Кому это выгодно? Выгодно это прежде всего базовой компании LoCoil и тем акционерам, которые стремятся избавиться от акций в самое подходящее время. Дело в том, что есть вероятность того, что компания Locoil стремиться к продаже огромного пакета акций. Это только мое мнение и возможно это станет реально видно после 6 тысяч а, рублей за акцию. Время покажет, друзья. Увидимся!